семечки будешь жрать думаешь сидишь не думай иди жрать иди жрать давай давай на руке не идет еще, боится, но я сейчас на расстоянии полуметра от нее. Вот насыпал на крышу семечек. Вот, жратва, голод, не тетка. Надо преодолевать страх. Вот. Человека мы уже сильно не боимся, только резких движений боимся. Вот. Нос с рук еще пока не едим. Да. Вкусно сегодня, да? вкусно вкусные семечки просроченные. Да. отлично классно если руку дать аккуратно подходите не резких движений бояться вот, смотри сколько семок сколько семок дофига семок какие вкусные семки Давайте. давай давай Давай-давай, вперед, за вкусными семками. Ну, иди сюда, Семки здесь. Давай-давай. Ага. Оп. Оп-оп. Так. Из желобка еще выедаем. Там еще остались. Ну, все, там больше нету. жратва здесь. Иди сюда. Еда здесь все Давай. Сегодня у нас вкусный обед. Сегодня у нас семечки. Давай, давай. С руки поешь у меня. Только не цапнем. Опа. Вот. Все. Давай еще. Ну-ну, рыба боятся Там нету семок. Все семки здесь. Давай, давай, давай. Ага. Там уже шелуха одна. Все в руке осталось. Давай с руки ешь. Ну. Там нету ничего. Все здесь вкусная вкусное здесь. Сюда иди. Ага, давай, давай, давай, давай. Вот так аккуратно. Ага, вот они семки, так где в руке? А какая пушистая прикольная. Киллапы у тебя. Вот так, да. еще осталось все здесь все здесь да Давай, давай еще. Опа! Вот какие мы молодцы. Мы сегодня сытые будем весь день, да? Не надо по елкам лазить, шишки искать. Все семки здесь. Ням-ням. Вкусная тища-то какая, да? У тебя хвостик пушистый. Леняет еще. Зимнюю шерстку не сбросила. Вот я тут даже двигаюсь маленько. Она уже не совсем боится. Уже рядышком сидит. Но если резко двинуться, она убежит. Тихо, тихо. Только не тяпни меня за палец. У них зубы острые у этих грузунов. Как тяпнут, блин, потом. Фиг вылечишь. Да, да, да. Видите, какая пушистая мордашка. Да, Оп. Какая прикольная ты белка Интересно, как они жертву перетаскивают Тоже за щеки засовывают, как хомяки И где-то делают запасы там всякие Да? Да, кисточки на ушках такие прикольные ага. Давай, давай, сегодня вкусно у нас Сегодня у нас обед. Жатву добывать не надо. Ням-ням. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, вот рукой поделаю, чтобы привыкла, что тут что-то двигается. Давай. Все, соображаешь. Опа опа на стреме такая, опа, на стреме, сдриснуть как бы, да? нет, от жраты это у меня не сдриснешь, жратва это все в лесу, ну, вот, телефон совсем-совсем уже близко, ничего, мы тебя приручим, будешь еще по мне лазить, выпрашивать жиротву, да? шмел какой-то пролетал давай, давай давай все нажремшись